рыбки-ребусечки давайте посмотрим, что вам обещает месяц декабрь ну, начинается он не с очень хороших аспектов, здесь есть определенное напряжение, я думаю, что вы будете первых несколько дней декабря в несколько таком нервозном состоянии что-то у вас может складываться не так, как хотелось бы, кстати высокий риск отравлений, поэтому будьте осторожны, особенно с жидкостями, с алкоголем и да, следите за своим питанием и за своим настроением. Оно тоже может быть изменчивым. 8 числа состоится полнолуние в близнецах. Оно тоже будет несколько неспокойным. Близнецы для вас являются четвертым домом символическим. Это семья, это недвижимость, то есть, возможно, конфликты с кем-то из близких. Но здесь женская энергетика полнолуния можете с кем-то поссориться из близких женщин ну, домашних близких женщин такой вот высокий риск нежелательно, иначе это настроение может протянуться практически весь месяц с шестого по 10 будет переход любовной парочки Венеры и Меркурия из знака Стрельца в знак Зодиака Козерог Козерог для вас это сфера друзей поэтому я думаю, что Ваше внимание, оно больше станет сосредоточенным на дружеской сфере, на вашей коллективной сфере, где вы вращаетесь. Ваши взаимоотношения с окружающими будут более точными, рациональными, будут более практичными. С точки зрения выгоды, с, ближе к 17 числу будет проявляться такое интересное ну не соединение соединение а аспект как тригон от Венеры к и Меркурия к урану уран для вас третий дом значит это идеальное время для поездок для договоров для каких-то интересных встреч для оформления документов любых для покупки для покупки техники ну все что есть все что передвигается какие-то короткие командировки ну все что связано с общением и встречами с дружеским окружением будет крайне благоприятно 20 числа Юпитер перейдет из вашего первого дома символического ваш второй значит до конца Весны у вас будет благоприятный период очень быстро пополнить ваш сундучок финансами. Поэтому воспользуйтесь этим временем и не тратьте его напрасно, если хотите улучшить свое материальное положение. Двадцать третье состоится на в Козероге. Для вас это одиннадцатый дом. но в принципе, здесь возможно какие-то новые совместные начинания с вашим дружеским окружением. Вы сможете строить какие-то планы, какие-то у вас могут быть намерения. А, кстати, есть шанс. Даже, ну, или удачно провести время дорого-богато или подзаработать но ну, вот здесь идет Венера на соединение с Плутоном к концу месяца а это такой очень серьезный аспект, который можно говорить как и о какой-то кармической связи любовной так и очень крупном финансовом ну, выигрыше или поступлении вот точно такое же соединение было ровно год назад в конце декабря, уже точно дату не помню но вот вспомните, что у вас было, это может повторить может быть в несколько другом улучшенном варианте или закончится нечто начатое тогда по ретроградному меркурию поскольку 29 го еще и состоится переход Меркурия в ретроградное движение до 18 января а это признак того что вы будете что-то что этот год закончится чем-то старым ничем новым он уже не будет заканчиваться потихонечку закрываем все дела все планы, все начинания уже оставляем на вторую половину января. Ну, а вам прекрасного, очень удачного месяца декабря. Отдельно я сделаю прогноз на новогодние праздники. Следите за анонсом и до встречи в следующих прогнозах.